А спонсор сегодняшнего видео сервис LF Group, пожалуй лучший сайт для поиска игроков. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио. И вот стартнул четвертый сезон. Он принес много новинок. Воскресил старые подземелья, воскресил старые рейды. А также в четвертом сезоне снялись ограничения на покупку некоторых предметов. Например, вещица, которая повышает абсолютно все проводнички до 278 этом левела. Ранее нам нужно было апнуть 3000 очков в подземельях, либо полностью пройти эпохальный рейд, либо апнуть рейтинг 2400. В четвертом сезоне эти ограничения убраны, и для покупки нам нужно всего лишь 10 тысяч космического ветра. На фарм его можно легко взяли в и потратить чуть-чуть на это время, также можно с мейн винка, например, перекинуть. Но у многих людей возникает вопрос, он возник вновь, этот вопрос, где же покупать? Эти проводники 278-го этом левела. Давайте рассмотрим то, что у нас получается. Орибос. И нас интересует левая нижняя часть. Противоположно по ВПшному отсеку. Тут мы ковенантики меняем. Тут у нас болвар стоит. Мобы вот эти все главные. Тут, где нахожусь я, стоят абсолютно все интенданты. Абсолютно всех фракций. И любой из них продает. Сосуд необычайных возможностей продается за 10 тысяч космического ветра. Надо будет купить на войне и на друидике своем. Как-то так, то есть можем вот этого, например, моба проюзать. Тоже будет этот сосуд. Этого моба прожмем. Тоже будет сосуд. Абсолютно у любого покупаем за 10 тысяч космического ветра. Надеюсь, ответ на вопрос просто прекрасен. Всех вам благ, счастья, здоровья.